Я учусь на курсе «Гармоничное развитие личности». Но ну, это волшебный курс, феномена на этот курс, наверное, в мире нет. Здесь раскрывается весь потенциал человека, полностью. И Я чувствовала, что я не реализую весь свой потенциал, который у меня есть, на полную мощь. И мне очень хотелось узнать, что же это за потенциал такой, и его в себе открыть. Еще один такой был небольшой вопросик, у меня не получалось получать удовольствие от семейной жизни. То есть все, что касается взаимодействия с мужем, с детьми, у меня как-то вот оно вот, ну, чувствовалось, что-то тут не то. Этот курс мне помог раскрыть свои таланты, я начала писать стихи, и неделю назад я нарисовала картинку. Отношения с детьми у меня сейчас гораздо лучше стали. Не все mm -hmm. еще решено, но и я тоже на середине обучения. А взаимоотношения с любимым мужчиной и он же муж тоже улучшились, вышли как бы на новый виток своего развития. Но, опять же, я чувствую, что это еще не все, на что мы способны, поэтому двигаюсь дальше и продолжаю их развивать. Сильно в себе раскрываю, что даже сама удивляюсь. Вот, например, очень у меня сейчас пошла живопись. Хотя я и раньше любила живописать, но чтобы вот так фонтонировать, такого не было. Открылся талант к ченнелингу, и я пошла на обучение ченнелингу. Тема масштабности меня сейчас волнует, а когда я только приходила, я даже не знала, что такая тема есть. Но теперь я знаю, что у меня открылся такой поток любви, столько энергии, что я могу его направить на развитие планеты, например, на развитие, на эволюцию всего человечества. И вот нахожу уже какие-то способы влиять на это. То, чем я горю, то, что я делаю, начинает распространяться на других людей, на все пространство в окружении. Даже наша группа в Цигун поднялась сейчас тоже на новый какой-то этап, и мы уже в такие глубины погружаемся, какого вот раньше не было. Ой, значит, я вначале на курсе Гераэллс где-то с сентября месяца. Наверное, в такой одной из самых больших осознаний, в которых я, то есть это осознание и проживание, я бы так сказала, это то, что Вселенная гармонична, и все, что со мной происходит, оно именно гармонично и прекрасно вот именно в этот момент. И я действительно смотрю на это сейчас другими глазами, все, что со мной происходит. Какими были, не были бы опыты, положительные или иногда тяжелые, я смотрю на это вот с, точки, с этой точки зрения и всегда нахожу для себя какой-то источник знаний или источник радости. Все зависит от опыта. Если говорить по темам, наверное, вот естественная система ценностей. То, что я поняла, то, что я себе ставила, уже пыталась ставить на первое место, да, но то, что я поняла из этого, то еще и брать на себя ответственность в первую очередь. А это значит, во всем, что происходит со мной, какой бы это опыт был положительный или какой-то тяжелый опыт, я всегда смотрю, как я, то есть, как я за это ответственна. да. И если мне что-то не нравится, я всегда ищу и отклик в себе. Вот. Ну и, конечно, то, что Вселенная справедлива, и с нами происходит то, что надо в определенный момент. То, чему я научилась на ГРЛ, — это доверять. Доверять себе в первую очередь, доверять своей Душе, доверять мужчинам. Учусь еще, честно признаюсь, но я думаю, что уже, скажем так, продвинулась достаточно. Я учусь доверять Вселенной и проявляться во всей вот во всем самом потенциале. Это позволило мне и по-другому посмотреть на моему мужчину. И вот, в общем-то, я учусь и продолжаю учиться смотреть с любовью, благодарить моего мужчину, доверять ну, моим мужчинам, потому что у меня еще и сын есть, которому 13 лет. Ну и, конечно же, то, что очень-очень главное, это очень важно, это я учусь быть женщиной когда не поздно.